Всем привет дорогие друзья, с вами как всегда Белыч и те кто следит за моим каналом знают, что у меня на руках оказался корпус от компании Fantex Это Eclipse P600S, один из флагманов данной компании и сегодня я постараюсь максимально детально остановиться на всех его плюсах и минусах, на всех его фишках Ну а решать уже стоит его покупать или нет, на основании предоставленной информации придется уже вам Итак, корпус поставляется вот в такой вот коробочке. Внутри защищен пеной, что несколько удобнее, честно говоря, чем пенопласт, ибо это дерьмо не разлетается по всей квартире. Кроме самого корпуса, в комплект также входит набор с аксессуарами. В нем вы найдете 4 вот такие вот салазки под жесткие диски, также вот такой вот наборчик с винтиками и болтиками. И эм, инструкцию, хотя инструкции это назвать у меня язык не поворачивается Это целая книженция, в которой прописано все до деталей Каким болтом что крепить, какие у корпуса есть фишки, как что делать, как что ставить Так что в отличие от дешевых корпусов из Китая, где все болты скинуты в один пакет И вам нужно самим будет найти одинаковые и придумать что и чем крепить Тут все организовано очень хорошо Помимо этого в комплект также входит вот такая накладка, но для чего она используется я расскажу чуть позже. А мы давайте уже перейдем к самому корпусу. Он у нас сделан по классической схеме для современных корпусов. А именно одна стена корпуса из закаленного стекла, остальные из стали. Передняя панель из пластика. Почти все части корпуса глухие, то есть без вентиляции. Многим может показаться, что вот эта черная часть сверху это вентиляционные отверстия. Но это совсем не так. Вентиляция у него расположена по бокам передней панели и также снизу под ней. В целом на первый взгляд такой же ящик, как и все остальные. Но стоит вспомнить фильм «Бриллиантовая рука» и легким движением руки мы можем превратить наш глухой шумоизолированный корпус в элегантный и продуваемый образчик инженерной мысли. Да, я лично использовал бы его именно в таком варианте. Но давайте посмотрим детальнее. Первая передняя панель. Если поднять небольшой лючок, то мы видим разъемы передней панели. Также у нас тут та самая накладка с шумоизоляцией. Ну а за ней на находится основная часть передней панели, которая также легко удаляется, а уже под ней расположен мелкий антипылевой фильтр, за которым мы спрятались 240-миллиметровых вентилятора. Все снимается достаточно легко, причем стоит обратить ваше внимание, что разъемы передней панели остаются в корпусе даже когда снимаешь все остальное. И это, друзья, очень важно. Например, на моем корпусе P7C1 от Aerocula, чтобы снять верхнюю крышку, нужно отсоединить все передней панели. Чтобы снять переднюю надо отсоединить ее подсветку. Как-то раз я решил почистить фильтр не отсоединяя кабели и снял переднюю крышку в режиме сойдет и так. По итогу крепеж очень жесткий и рванув ее на себя я полностью вырвал подсветку спереди. Хотя запас кабеля в районе 10 сантиметров все-таки там был и все как бы могло обойтись. Так что тут инженеров фантекса стоит похвалить, защита от дурака сделана на высшем уровне. Также мне нравится, что на шумоизоляционные заглушки передней панели используются мощные магниты. Что же касается передней панели, то тут у нас все достойно. То есть два USB 3.0, 1 USB Type-C, не путать с Underbolt, а, и также разъемы под наушники и микрофон. Лично мне не хватает картридера, но это лишь моя придирка. Все-таки стоит картридер внешне 500 рублей. А вот кнопка включения, достаточно большая, разместилась на верхней крышке корпуса. Верх разбирается также достаточно просто. Сначала снимается крышка с шумоизоляцией, затем откручиваются два болта сзади и легко отодвигается верхняя часть корпуса с перфорированной сеткой. Единственный минус верхней части, причем жесткий минус, это отсутствие фиджа. Кроме нейлоновой сетки тут ничего нету, это очень плохо и почему не сделали мне лично непонятно. Ну а под верхней крышкой находится отдельная пластина-корзина для закрепления радиатора системы водяного охлаждения или же просто корпусных вентиляторов. Она также крепится двумя болтами с насечками и также легко снимается. Ах да, помните заглушку, про которую я говорил в начале, она нужна как раз таки для верха корпуса, если ваше СВО маленького размера и остается открытое пространство, то туда как раз таки можно поместить заглушку, дабы исключить завихрение воздуха в ненужную сторону и попадение пыли. В общем, как вы уже поняли, весь процесс снятия всех частей корпуса отнимает тут лишь секунды. При этом никакой расхлябанности и отваливания по принципу «оно само отпало» тут нету. Даже боковые крышки снимаются легко, то есть отводите крышку на 90 градусов и тянете вверх. Вуаля и все готово. Они тут на петлях, а фиксируются корпусу за счет магнитов. Для удобства открытия задней крышки корпуса даже добавили хлястик, чтобы было удобно за него тянуть и открывать. Что касается магнитов, то они тут немного послабее, но сами крышки не отваливаются самостоятельно. И не бойтесь, друзья, никаких резких ударов от использования магнитов тут не будет. Его по краю крышки. Нанесена резинка, предотвращающая как раз таки эти самые удары и повреждения. А задняя крышка корпуса вдобавок имеет еще и шумоизоляцию, так что в принципе все круто. Задняя часть корпуса также интересная. Тут у нас рамка для крепления блока питания, чтобы потом быстро его вставить одним движением руки. Также есть заглушки на болтах для крепления видеокарты, причем как в вертикальном, так и в горизонтальном положении. Ну и 140 мм вентилятор с регулировкой по высоте также присутствует. К слову, через отверстие под блок питания нам виден и низ корпуса, а точнее фильтр блока питания, который вытаскивается также одним движением руки. БП тут устанавливается снизу, и поэтому корпус имеет достаточно высокие прорезиненные ножки, что также хорошо. Ну да ладно, пора уже рассмотреть, что же у этого малыша внутри. За задней крышкой скрывается уйма места под укладку кабелей. И да, кабель менеджмент, можете забыть про это слово. Вы можете накидать кабели как попало. С вероятностью 95% крышка закроется. И при этом их не будет видно с другой стороны. Также тут у нас разместились три салазки под SSD и уже предустановленные стяжки для фиксации кабелей. Но ну а внизу под кожухом блока питания можно разместить до 4 салазок по 3,5 дюймовые жесткие диски. Также имеется хаб на 8 разъемов для подключения вентиляторов, правда 3 из них уже заняты предустановленными вентиляторами. Данный хаб подключается к материнке через 4 пин и к разъему SATA блока питания для запитывания всего этого добра. Что же касается другой стороны, стороны стекла, то здесь мы видим кожух, закрывающий блок питания. Хотя надо признать, они оставили прорезь, чтобы все видели, что вы используете XAS и позорили вас. Ну да ладно. Также тут есть вот такие вот заглушки, которые можно перемещать влево-вправо, тем самым прикрывая кабели. Также их можно снять и на их место установить салазки для жестких дисков. Хотя кто в здравом уме будет портить эту красоту вот таким вот образом, мне непонятно. Но как тот суслик, все-таки такая функция есть. Ну что ж, давайте теперь поговорим о процессе установки железа и том, какие трудности тут вас могут ожидать. Первое БП. Тут ноль проблем, устанавливается очень легко. Материнская плата также залазит без проблем, место благо навалом, никто никуда не упирается. Что же касается накопителей, то тут надо остановиться подробнее. Салазки для SSD это вообще полный космос. Они имеют крепежи, основанные на резиновых шайбах. Так что вы просто крепите SSD болтами в салазку, и закрепляете на корпусе одним движением руки. За счет резины держится все это дело очень крепко. И тут действительно жирный плюс, потому что это не просто удобно, но и функционально. А вот салазками для жестких дисков не все так гладко. Хотя нет, с салазками, друзья, все отлично. Тут прорезиненные крепежные отверстия, и сами салазки соединяются друг с другом с помощью зацепов тоже очень легко. Но вот установить весь этот массив в корпус задача не из легких, ибо надо попасть крючками в прорези. Честно говоря, я сцарапал весь пол корпуса, пока это сделал. Тут, к сожалению, минус, причем жирный минус. Это очень неудобно и это глупо. Установка же моей кастомной водянки от ЕК, которую вы уже видели в моем предыдущем видео, тоже не вызвала проблем. А вот крепить радиатор СВО с данным корпусом просто удовольствие. Прикрутил его к решетке и буквально за пару минут установил, собственно, профит. К слову, надо сказать, что тут можно поставить радиаторы до 360-280 мм сверху и 360-420 мм спереди. Ну или же установить аналогичное количество вентиляторов. При этом можно ставить жирные 60-мм радиаторы, благо корпус это позволяет. Единственное, что после установки видеокарты в корпусе остается мало места или вообще не остается места для крепления помпы кастомной водянки. Как при нижнем креплении, так и некуда весить на стену. Но я думаю, что люди, которые будут ее устанавливать, задумаются над этим вопросом как-то заранее. Что до крепления воздушных кулеров и видеокарт, то кулера тут до 190 мм высотой Это по факту все кулера, которые нынче существуют Ну и видеокарты до 435 мм, также все Материнки вплоть до Extended ATX Короче, в него влезет даже слон, только постарайтесь Ну вот, собственно, как-то так В итоге после сборки у меня получилось вот такое вот красивое, в принципе, функциональное чудо ну давайте проведем некие итоги и просуммируем те вещи, которые в нем все-таки не продуманы. Из минусов корпуса я отмечу: первое это то, что нету верхнего антипылевого фильтра. Это действительно жесткий косяк. Почему не сделали непонятно. Конечно, нейлоновая сетка может задержать часть пыли. Если вы туда поставите вентиляторы или систему водяного охлаждения на выдув, то да, в принципе пыли у вас там будет немного. Но все-таки хотелось бы, чтобы здесь тоже был антиполевой фильтр это было бы очень даже неплохо второе это то что некуда ставить помпу кастом на сво но ну, это такой минус очень мало людей этим занимаются поэтому ну туда-сюда неудобная установка салазок под жесткие диски как по мне это да действительно тоже минус тоже косяк тут также хочется сказать что это делается конечно один раз за сборку но все-таки это неприятно также хотелось бы отметить, что нету райзера для крепления видеокарты в вертикальное положение, все-таки за такую стоимость можно было что-то включить в комплект, при том, что он существует у Фантекса, его можно купить отдельно, но почему его не включили, мне лично непонятно. Ну и последний минус это цена, то есть стоит он недешево целых 11,5-12 тысяч рублей. Из плюсов же я отмечу модульность, то есть возможность использовать его как в глухом, так и в открытом варианте. Быстрая и простая сборка и разборка всех элементов, снятие крышек, также в плюсы. Возможность установки почти любых СВО размером до 360-420 мм и всех кулеров и видеокарт, которые на текущий момент существуют, также отмечу как плюс. Наличие шумоизоляции, ну тут тоже без комментариев, огромное пространство для кабель менеджмента, наличие хаба для вентиляторов, три предустановленные вертушки, достаточно богатая комплектация и прекрасный строгий внешний вид, хотя честно говоря я советую брать белую версию, она как мне кажется будет поинтереснее и поконтрастнее за счет контраста между черным нейлоновой сеткой и соответственно белым корпусом. В общем я устал, друзья, перечислять плюсы. Если бы он стоил чуть-чуть меньше, хотя бы в районе 7-8 тысяч, то я бы сказал, что это просто корпус мечта. Так я скажу, что он почти идеален, но подходит для тех, кто не экономит на корпусе. Вот как-то так, друзья. Надеюсь, что видео вам понравилось, что вы найдете его подробным, главное честным. Я надеюсь, что владельцы этого корпуса подтвердят мои слова. Под видео вы найдете ссылки на данный корпус в Е-каталоге, где можете сравнить цены на него и прикупить там, где дешевле. Ну а если видео вам понравилось, то не забудьте нажать на лайк, подписаться на канал и нажать на колокольчик, чтобы быть в курсе выходящих видео. У нас, друзья, будет еще много чего интересного. Также подписывайтесь на наши соцсети. Всем спасибо за внимание и до новых встреч, дорогие друзья.